Я живу в не очень большом городке, и, поскольку сейчас очень популярной является тема новых торгов, хотелось бы участвовать, но как это сделать у нас, Никита? Никита, то, что вы живете в небольшом городе, ни на что не влияет. Вот план, как работать на новых торгах активы госкорпораций. Вам нужно найти объект на новых торгах активы госкорпораций. Как правило, у каждой компании есть свой раздел. Непрофильные активы, где происходит их реализация. Далее вы запрашиваете подробную информацию о лоте, сделав запрос на имя продавца. Проводите оценку объекта, чтобы точно рассчитать рыночную стоимость. Оценку можно провести, просмотрев похожие объекты на сайтах продаж. Далее вы выставляете на Авито ваш объект, вам начинают звонить потенциальные покупатели. Вы ведете переговоры с ними и заключаете договор. После этого вы выкупаете нужный объекты для вашего клиента и получаете свою комиссию. Таким образом, вы зарабатываете от 100 тысяч в месяц, а с опытом ваша комиссия будет только расти. Друзья, если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества на торгах или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем.